Тот вечер я не пил, не пил. Я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда же я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, и слишком рано, когда же я уходить решил, она сказала, не спеши. Она сказала, не спеши, и слишком рано, но тот, кто раньше с ним был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружкой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 за задаром пропадать ударила первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо, но тот, кто раньше с ней был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно, не кто-то на плечи повис, Валюха, крикнул: Берегись, Валюха, крикнул, берегись, но было поздно. Не кто-то на плечи повис, Валюха, крикнул, берегись! Валюха, крикнул, берегись, но было поздно. За восемь бед один ответ в тюрьме есть тоже лазарет. Я в нем валялся, я в нем валялся, прочрезал вдоль, и поперек он мне сказал Держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался, прочрезал вдоль, и поперек он мне сказал Держись, браток, И я держался, раз лука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее Прощаю Ее, как водится, простил Того, кто раньше с нею был Того, кто раньше с нею был Не извиняю Ее, конечно же, простил Того, кто раньше с нею был Того, кто раньше с нею был Я повстречаю